Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака лесы Активный пятый дом весь месяц. Это сфера любви, творчества, детей. Усиливается любознательность, что заставляет вас прыгнуть вперед в сферу множества идей. И вы многое способны создать к концу февраля. Первые две декады февраля благоприятны для корректировок, усовершенствований. В подходящее время избавиться от привязок, токсичных связей, которые исполнили свои роли. Венера, ваш управитель, с 1 по 25 февраля движется по Водолею. Рекомендую посмотреть видео по этой теме. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Освобождайте место для заслуженных обновлений. К концу февраля вы сможете осуществить многие свои проекты. Окружайте себя молодыми людьми, так как в компании людей старшего возраста вы можете чувствовать себя некомфортно. Будьте в центре, живите по собственному сценарию. Февраль для этого идеально подходит. Конечно же, необходимо прилагать усилия. Иначе есть риск потерять благоприятные возможности и остаться зрителем, наблюдая за действиями других. Читайте романтические истории, а также рассказы о том, как люди достигли величия. И это даст вам дополнительный ресурс. Большинство планет движется по вашему пятому дому. Это знак Водолея. И эти планеты строят гармоничные аспекты к вашему Солнцу. Планируйте максимум. Делайте больше, и вы сможете изменить существующее положение вещей в лучшую сторону. И наверняка обретете прекрасные перспективы на будущее. Оглядываясь назад, пока Меркурий ретрограден до 22 февраля, анализируйте ошибки прошлого, чтобы не совершать подобное в будущем. Возможно, в феврале вы будете... Настороженно относиться к представителям противоположного пола, особенно если есть опыт неудачных отношений в прошлом. Но важно в этот период отпустить страхи, не фиксироваться на прошлом негативном опыте. Также могут напомнить о себе проблемы детства. Кроме того, существует тенденция проецировать собственные детские несоответствия, нас собственных детей венера ваш управитель в соединении с ретро меркурием в Водолее и кармические уроки февраля состоят в том чтобы суметь понять как организовать и создать настоящее из всего что произошло с вами в прошлом новолуние 11 февраля в пятом доме в водолее может стать началом периода воплощения творческих проектов. Внимание потребуют дети, в жизни которых могут происходить важные события. Постарайтесь уделить им как можно больше внимания. Вторая и третья декада февраля будут благоприятны для творческой деятельности, любви, для всего, что в вашем понимании является причинами счастья. Третья декада февраля – идеальный период для дружеского общения, для любви, брака, и семейной жизни, для социальной активности. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение личных и деловых союзов. Кроме того, новолуние 11 февраля будет способствовать удачным покупкам, особенно тех вещей, которые относятся к предметам роскоши. Февраль – благоприятное время для улаживания общественных и финансовых дел. 14 февраля день Валентина. Наверняка вы получите много приятных эмоций. Дерзайте, это ваш день. Вы получите много комплиментов, можете рассчитывать на подарки. Развлекайтесь, любите. Ваше восприятие прекрасного в этот день на максимуме. Вы запомните 14 февраля как один из самых счастливых в году. Он благоприятен для выхода в свет, для помолвки или бракосочетания, для любовных объяснений и совместных дел с романтическим партнером. За счет личной привлекательности и физического обаяния в этот день вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь или идейную поддержку партнера, начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Также не исключено вовлечение в служебный роман. Особенно удачный день для людей, связанных с искусством, торговлей драгоценностями. Можете рассчитывать на получение суды, успешное решение юридических дел. Используйте этот день для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Занимайтесь с детьми. Также не исключены любовные авантюры, но не забывайте о возможных неприятностях. 27 февраля полнолуние в вашем символическом 12 доме. Это сфера тайн. Также это кармический дом. Открывается тема завершения какого-либо проекта. А возможно, вы начнете работу в одиночестве а может быть в ночное время начинается период самопознания вхождения в контакт со своим подсознанием может произойти реализация по расстановке жизненных приоритетов и ценностей важных на данный момент появляется возможность преодолеть скрытые проблемы завершить дела очистить сознание Актуально заниматься волонтерской деятельностью в некоммерческих организациях и больничных учреждениях. Люди, которые давно погружены в духовные практики, могут осознать свою гармоничность. Может прийти информация о людях из прошлого. Происходит раскрытие каких-то тайн. Если хотите узнать больше, изучить особенности личного гороскопа, найти решение, добро пожаловать на личную консультацию